Всем доброго времени суток. С вами Катамхали, американская ПТ-шка 10 уровня Т-110Е3. Карта перевал. Игрок Мародер 194. Здесь на фланге пока что. Из вражеских танков только один кранвагон засветился и сразу же получил чемоданом по кумпулу и откатился обратно. Может быть, там больше никого и нет, бывает. Такое происходит. Что бросают фланг? Нет, 60 ТП здесь выкатывается. Прям так смело. И сразу получает на 863 единицы. Неприятно. Вон там еще Т-110 Е5. То есть уже как минимум три тяжелых танка противника здесь присутствует. Арта там продолжает делать свое грязное дело. Счет 1-1. Заканчивается вторая минута боя. Ну, там еще ЯКПЗ-Е100. То есть пока что, если посчитать, то 4 на 4. Очень неаккуратный гриль. Выхватил здесь от 60, от 60 ТП плюшку. что бабаха подталкивает. Два картона не поделили позицию. Мне кажется, тут картон вообще делать нечего в этом перевале. Здесь только танки с броней должны находиться. Картон вон лучше сидеть там, где он, ФОЖ-155. <с> по Подальше от основных событий. Где-то стараться там, надеяться издалека в кого-то попасть, что кто-то подставится. Я не знаю. У меня таких картонных пт нету. А счет уже 1-3 коню не терпелось пошел вперед спустился вниз вот пожалуйста получай. готов 60 т.п кран один раз плюнул и сразу убежал есть урон паяк пз уже за 2000 который перевалил Успеет еще разок по Яге. А. Выстрелить успел, но там уже видно было, что не попадает. Пожалуйста. Вот тебе и минус картонный гриль, я же грил. Нехрен тут делать на таких пт Он там даровихом еще как-то пытается выкатываться там. Как бы то и не это. Ну, сейчас можно ж был стрелять. Что, не успел среагировать? Все, пожалуйста. Коня наказали за свою опрометчивость. Был сильно ретивый. Вот уже здесь вдвоем остались. Т-110 и бабаха. Ну, отличный. Кранвагон получил здесь. Ой, ЯГ вообще. Это. Землю застрелил. Да, не получится. Здесь надо гриля ниже толкать туда. Ой, там уже ТВПшка приехала прям. Если что, бабаха, по крайней мере, прикроет Не знаю, светился он, но по идее должен был светиться Противники знают, что он здесь Что-то там уже по всем флангам Но нет, на правом еще, смотрю, держатся там союзники Но это, наверное, будет продолжаться недолго Счет 4-6 Шестая минута боя пошла а, ну, о Бабахи они точно знают, потому что у нее прочность неполная, полная, значит, уже по ней стреляли. Уничтожен. Второй противник уничтожен. Счет 5-7. Все, сразу, да, разрядился и поехали вперед. Кранвагон только один раз успел выстрелить. Ну, считать надо, да, вот. Второй выстрел. Так. Кронваган бездарен. Отправляется в ангар. За свою. Опрометчивость. Счет 8 11 Ну да, в принципе, там что на правом фланге, что по центру уже союзников считает, что не осталось. Там справа только МХ-50Б. Ну, там с двух сторон его зажали. Оба нету, да? Он как раз т 110 который сзади подъезжал. Что там? ТВПшка. ТВПшка задремала. Как-то странно. Он чего-то так ждал, стоял. Ну все до свидания. Надо уж тогда в такой ситуации, ну, пытаться крутить, что ли. Нет, стоит на месте, там... Уязвимые места выцеливает, да? Так ты сам себя обезопась хотя бы. Почему же не попытаться покрутить? Ну, пожить хотя бы чуть подольше, это точно поможет. Там он два, как минимум, шотных противника. остальных сколько прочности не знаю. А можно вот так посмотреть. Ну, так показывает, что с полным запасом. Несется объект 268. Следующий кандидат на уничтожение он делает? Оп! Сел на крышующий, еще! И... Лег на бачок. Слишком сильно торопился, устал да прилег отдохнуть. Так, и надо еще умудриться сбить захват. Там двое стоят сразу на захвате. Он... ФВ тоже шотный. Готов. В крышу, да, попадает. 110-й. Остается один захватчик. Был дисплей, все. Убежал Т100LT. Как-то боятся. Боятся противники идти на сближение. Что мешало тому же Т100LT сейчас поехать просто тоже попробовать покрутить Т110Е3? А там какие еще варианты? В лоб в открытом противостоянии у него шансов нет. Он ну, там ну, проблематично, Бронепробитие небольшое. Вот это уже посерьезнее. 110 с полным запасом прочности. Есть. Ну, правда, слабовато как-то получается. На 661 единица урона все. Критуется боеукладка. Приходится использовать сразу аварийку. Опять делал тесту ЛТ Ну гусли тогда, гуслить надо было Тем более Ремка на КД Просто на гуслю Поставь все И никуда 110 уже бы не делся Прочности все меньше 110 единиц Есть пробитие Ну теперь только в клинч Есть еще одно пробитие. Что? 110-й. Никак не выехать. Попадает в орудие. Ну и все, до свидания. Что ему было? Никак не отвернуть, не выехать, чтобы он так его не подпирал. 110-й. Мне кажется, вообще не надо было сближаться. Там, мне кажется, снизу был бы возможность, не знаю, но ну, в НЛД пострелять. 20 секунд до того, чтобы использовать ремку и починить орудие. Прочности, конечно, маловато. 110 единиц всего. что-то, посмотреть, что там. Ну да, золотой снаряд. Почему бы не зарядить фугас, да? Против арты то И немножко сэкономить. Сколько один золотой. А вот Арта.